Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Билыч, и вот у нас очередная посылка с магазина Computer Universe. Расскажу сейчас, что к чему, что внутри, как долго все это до меня шло. Вот, на самом деле данное видео это продолжение предыдущей распаковки, потому что в этой посылке также находятся комплектующие для майнинг-фермы, которую я собрался сделать, вот. Давайте софты начнем вскрывать. Многие мне тут говорят, что, мол, не кошерно делать майнинг фермы. Мол, ты должен был бороться со злом, а ты примкнул к нему. Ну, на самом деле, весь ажиотаж вокруг майнинга связан с тем, что исчезли видеокарточки, и многим людям это не понравилось. Мне, на самом деле, это тоже не очень нравилось, но я, в принципе, и в кризис, то есть в кризис ажиотажного спроса умудрялся покупать их. Вот, на Computer Universe также заказывал, когда они там появлялись. Поэтому я особо кризиса не испытал. И, как я уже говорил своим подписчикам, такие кризисы бывают во всех отраслях. Э -э, вспомните гречку, например, которая вдруг исчезла с прилавков. Вот. Э -э, так что исчезновение видеокарт это не так еще страшно, как, наверное, некоторые другие товары. Так, что у нас тут? Давайте смотреть. А сверху, я думаю, вы уже увидели, это вот такой вот сесонниковский блок питания. Вот такой вот красавец. Это голдовый блок на 850 ватт. Я надеюсь, что для ну, тех трех первых карт, которые я поставлю, его хватит. Надеюсь, что и для четвертой, если вдруг я ее куплю. Вот, по идее, в теории должно хватить, тем более это сезонник, соответственно, у него очень хорошие заявленные характеристики, и они соответствуют реальным характеристикам. Вот, ну, собственно, сейчас мы его откроем, посмотрим, что там внутри, немножко попозже. Так, а сверху у нас... Как и обычно, друзья, большое количество упаковочной бумаги, которая валяется, мешает мне тут. А вот, ну давайте смотреть что дальше. Дальше у нас, Та дам, Game Rock от Polita. Многие меня спросят, зачем ты взял Полит, Полит сгорит. Друзья, на самом деле не фанат был Полита, не фанат был и Зотака, кстати. Сейчас вы услышите еще одну интересную вещь. Я не был фанатом данных карт, но после того, как я себе купил Зоток АМП, увидели ее, если смотрели мою предыдущую распаковку, я вот все хочу сделать о а ней обзор, вот, я понял, что нужно пересматривать свои клише, потому что Зоток мне понравился, при том, что я эту фирму люто, можно сказать, хейтил, да. Что касается Полита, то я также был не сторонником. Геймрок я взял лишь потому, что когда я начал смотреть разные тесты, видеокарт в майнинге, там, посмотрел Валера ТВ, когда он сделал там тест 1060, 1070, да, я понял, что Политовские карты одни из лучших по соотношению цена-качество. Да, у них есть определенный процент брака, возможно, в некоторых партиях он выше. Но при этом м -м, карточки отличные по производительности своей, то есть по разгону памяти и так далее. При том, что на 10.70 сейчас на всех почти стоит микрон. А вот, но эти изотаковские гонятся, и гонятся очень даже неплохо. Так, ну ладно, мы на нее посмотрим ближе чуть позже также. А, еще тут Razer, Razer, а вот, в общем, та вещь, которую вставляется видеокарточка для того, чтобы ее затем через кабель присоединить к материнской плате. А вот здесь, соответственно, переходник под pci выход USB, а, соответственно, питание в виде разъема SATA Molex и на самом Razer, райзере не знаю, как это, блин, правильно называть, все английские названия. Вот, на нем также вы видите Molex, то есть можно напрямую блок питания подключить, ну и USB-шник под PCI. Вот, ничего тут особенного нету. Ну, как я уже говорил, стоят они недешево в Computer Universe, но поскольку я беру их почти за бесплатно, в принципе, неплохо. Вот. И давайте смотреть, что тут еще. Вот сейчас вы еще больше удивитесь, особенно если вы смотрите мой канал. Потому что я заказал еще одну зотоковскую карту. А настолько она мне понравилась, реально, ребят. Я разогнал ее по памяти выше 9000. По ядру там, конечно, не очень хороший разгон, то есть плюс сотка где-то вот, но по памяти она гонится очень даже хорошо, в майнинге 500 хэшей, на z для нее это нормально при снижении power limit при снижении, скажем так, энергопотребления до нормальных значений а, в общем, в плане майнинга карта классная, Три вентилятора ну, сейчас еще раз ее увидим многие уже видели ее, я сделаю на нее обязательно обзор, друзья, в ближайшее время, постараюсь, во всяком случае на этой неделе давайте сейчас все это добро Немножко уберем и посмотрим, что же у нас внутри всего этого. Итак, друзья, поставил я камеру немножко более удобная. Давайте вскрывать, смотреть, что внутри. Ну скажем так, first look, быстрый взгляд на все то, что нам прислали. В принципе, Sisony, как вы понимаете, один из самых, наверное, неплохих по соотношению цена качество OEM производителей. Вот, есть, конечно, XFX, который тоже делает, по-моему, на сисонике, то есть на его запчастях, но, скажем так, XFX, он более дешевый, но, соответственно, это XFX, А вот, сисоник, это уже сисоник. Вот, что хотелось бы сказать, единственное, смотрите, обращайте внимание, хоть это и сисоник, но есть у него один грешок. Этот грешок заключается в том, что, друзья, Сисоник хорошо производит а, внутренние составляющие, но не во всех блоках питания стоят хорошие вентиляторы. То есть, если вы не хотите потом менять вентилятор, то читайте комментарии. Чаще всего, если есть проблемы с вентилятором, люди об этом сразу пишут. Ну да ладно, этот вроде ничего, говорят по отзывам и обзорам. Вот. Ну, надеюсь, что для данной фермы его хватит. Вообще, хочу его потом оставить себе, то есть, ну, когда ферму я продам, надеюсь, что он останется все-таки мне. Очень неплохая, кстати, упаковка. Правда, вот, не хочет, что она вылазить. Ох, как же все сложно. Да, кстати, можно посмотреть сразу сбоку, надеюсь, что вам сейчас будет видно. А, характеристики, все, которые нужны. Ну, не все точнее, которые нужны А нет, все, да Как вы видите, по длине 12 вольт Он, соответственно, 840 ватт выдает Это очень даже хорошо То есть при том, что сам блок питания на 850 Вот, давайте смотреть Вот такая вот внутри коробчушка Ну, очень даже качественная упаковка То есть это не дешевый сезоник Более-менее дорогой осталось только понять как его достать оттуда вот внутри у нас конечно же инструкции внутри у нас стяжечки кабелечки. даже есть наклеечка все очень круто конечно же гигантский слой поролона чтобы не побилось потому что с нашей почты россии все может, все возможно и все можно побить. Ну и сам блок питания, вот он, вот такой вот красавчик, он, кстати, запакован в чехол, то есть все, все очень круто. Модульный полностью, соответственно, можно в него достаточно много чего подключить. И мне больше всего интересно, какие тут идут кабеля для питания видеокарты, потому что, честно говоря, из того, что написано в спецификации, было не совсем мне понятно. Давайте посмотрим. Как вы видите, кабеля тоже в мешочке. На самом деле круто. И, соответственно, вот такие вот кабеля для подключения процессора. Вот такой вот кабель для подключения PCI-Express. То есть э, здесь идут 8-пиновых, два коннектора, 6 плюс 2 пина. И таких кабеля здесь, давайте посмотрим. Так, еще один на CPU, потому что нынче материнские платы некоторые требуют этого. Допустим, моя плата требует, по-моему, то ли 12 то ли 16-ти пинового питания процессора. Еще один кабель на PCI-Express. И еще один кабель на PCI-Express. То есть, как вы понимаете, сюда можно зафигачить 6 8-пиновых коннекторов. Для подключения видеокарт То есть можно подключить от э, Скольки От 6 значит до где-то 3 видеокарточек То есть 6 это если они у вас имеют одно питание 3 если они у вас имеют меньшее количество Ну конечно некоторые считают что не стоит подключать видеокарты 2 скажем на один кабель садить Но мне кажется что это вполне допустимо вот. Давайте смотреть что у нас тут далее а, Блок питания в принципе мне понравился так, давайте далее смотреть. Далее посмотрим на азоток. Я знаю, что многие видели его, но многие-то и нет. Азоток-то интересный. Азоток на самом деле очень интересный. Интересен он еще тем, что я урвал его со скидкой за буквально 400 с небольшим. Я понимаю, что сейчас выйдут 1070 Ti, друзья, но все же. Все же мне кажется, что данной карты невозможно будет скажем так, забыть, потому что они классные. То есть реально Zotac мне понравился, при том, что до этого я считал их не самой лучшей компанией, то есть все мнения меняются. Все мнения меняются, и мое не исключение. та да да та да да -дам. Ну, как вы понимаете, Zotac, он идет с тремя вентиляторами, это достаточно тихая карта. То есть, не шумная, при этом очень холодная. То есть, по своим каким-то охлаждающим качествам, ее система охлаждения, ну, наверное, сравнима с Апусовской трехкулерной. То есть, что-то вот такое. Вот такая вот карточка. Ну, те, кто уже видел распаковки предыдущие, видел ее. То есть, будет две таких карты и одна карточка от Полита. Пока так, потом посмотрим. Насколько все это будет успешно работать. Так, давайте сейчас посмотрим на палит. Последнее из самого интересного. Та -та -та ну, про полит тут очень много шуток. Но на самом деле, раньше как фирма была очень плохой. Давайте говорить откровенно, но ну, сейчас качество стало получше. Хотя вот упаковка мне, честно говоря, не очень нравится. Упаковка очень легкая, простая, и толком ни от чего не защищает. Ну да ладно. Так, давайте посмотрим, что у нас тут внутри. Вот такая вот карточка, вся у нас закрытая антистатикой. Давайте осторожненько уберем. посмотрим на саму карту ну сама карточка как вы понимаете тоже очень даже неплохая То есть, здесь очень хорошая система охлаждения за это ее любят но к сожалению попадаются бракованные карточки но от этого никуда не деться как вы понимаете по статистике примерно 2 из 100 карточек в любом случае какого бы производителя вы не взяли они кажутся бракованными а вот, то есть, что вы возьмете Asus, что вы возьмете MSI, что Zotac, никакой разницы не будет. То есть брак будет в любом случае. А вопрос лишь в том заключается, какой процент его, да, то есть 2% или все-таки больше. Ну, честно вам скажу, по моим наблюдениям ломаются и Asus, и MSI, и все ломается. Все в этом жизни не вечно. Скажем так, ну, тут никуда от этого не денешься, и как бы это присутствует в жизни и так далее. Вот, что касается сборки майнинг-фермы, поговорим об этом уже в новом видео. Я надеюсь, что я его сделаю, покажу вам все детально, расскажу. Вот, что касается карточек, то вот они, все красавицы. Мне лично очень нравится зоток. Ну вот, не поверил бы я еще полгода назад, что нам не понравится на самом деле. Я бы сказал, что говно. На самом деле, я так и говорил. Вот. Что касается того, как долго они мне шли, шли они достаточно быстро. Дошли они буквально за 11 дней. Это рекорд, потому что обычно 2 недели. То есть, я живу в Хабаровске, до Хабаровска с Германии 2 недели. Вот. Что касается того, как долго паковали, посылку долго паковали. То есть, на самом деле, посылка должна была отправиться, скажем так, в одно время с предыдущей, но ее задержали. Задержали по той причине, что не пошла почему-то проплата по PayPal. Я честно вам не могу сказать, что было причиной этого. То есть вроде PayPal не сообщил, что все круто. Вроде на Computer Universe вся проплата прошла. Но... К сожалению, пока что не отправляли после написания в техподдержку. Этот вопрос как бы быстро решили, но до этого момента все стояло на одном месте. То есть, если у вас какие-то проблемы возникают, сразу пишите в техподдержку. То есть, это намного ускорит их решение. Вот. А вот как-то так, дорогие друзья, если вам все это добро понравилось, тоже хотите себе какую-нибудь такую карточку, то загляните на сайт Computer Universe, ссылка и, конечно же, код на 5 евро скидки будет как обычно, в описании к видео. если видео вам понравилось, пускай это и был достаточно сумбурный а, анбоксинг всего этого добра, не очень подробный, не очень детальный, то все равно нажмите лайк, а, поддержите немножко канал, а вот, а, также хотел бы всем сказать, кто хейтит майнеров за то, что они слили рынок а, видеокарточек, я вам хочу сказать, что рынок уже вернулся к тем ценам, которые были. Ну, почти вернулся. Буквально, наверное, через месяц он станет таким же, если не случится очередной какой-то вакханалии. Поэтому, ну, смысла ругать их уже нету, хотя, да, в, скажем, в августе или в июле их очень сильно ругали за то, что они действительно отобрали у рынка все видеокарты. Вот как-то так, дорогие друзья, надеюсь, вы не будете на меня злиться, что я должен был бороться со злом, как написал мне один подписчик, а на самом деле примкнул к нему, вот, всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья.